всем привет, с вами снова я Кит. сегодня я вам покажу декорации в Майнкрафте. Вот это первое, ну, первая декорация у нас будет вот это И вешалка, и, ну, просто для меча. Скажем так, вот, ложим сюда свой меч, типа положили. Сюда наши ботинки. Сюда наше это, это и это. Вот такая вот у нас вешалка получается. <смех> очень-то интересно. Ну, ну кто не знает вот это вот. Обычная. <смех> обычная вот эта фигня. Двухспальная кровать. А еще. Ну, вы же знаете, как ее делать, да? Просто ставим блоки любые и на нее это. Потом. Нам доели на уже старые столы, вот Вот новые столы вообще. На нее можно поставить все, что захочешь. Бузы и тыквы и вообще все. Вот хороший диванчик Си посидеть с, друз с друзьями. Вообще отлично. В общем-то, я показал немного декораций. Но, в общем-то, все равно спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.